Я вас приветствую на моем канале четвертая часть видео девчонки это неприятность с молнией наконец-то она мне пришла вот такая вот молния 60 сантиметров в магазине не нашла мне не хотелось черные только были вот вот как счеты вяжет чехия не купить. Хотя раньше было проще. Сейчас почему-то прям такой кипиш. Значит, булавки у меня сантиметровая лента. Крючок. Мы будем делать уже был на моем канале этот способ. Я думаю, нет. некоторые из вас смотрели, видели его. И вот такая вот иголочка, чтобы в нее пролезла одна нить вязальная. Она проткнула. Сейчас попробуем плохо освещение я над я буду стараться чтобы вам было все видно днем я сейчас нахожусь у дочки вот здесь вот с этой стороны у меня пеленальный вот этот вот штукенция и я целый день собираюсь снимать видео и все у меня не получается поэтому снимаю ночью вот вам вот вам бабушка я девчонки, я уже бабушка <смех> так что вот так вот, вот так вот значит я беру основную основную пряжу э, воротник я связала вот сейчас вставляю видео как я его вязала вот. сегодня у нас четвертая часть нашего совместника не знаю, вяжете вы, не вяжете, отпишитесь, мне интересно, успеваете, не успеваете, на каком вы этапе, все недостающие части, кто не видел, кто включил первый раз вот это видео, мы вяжем мужской кардиган от Брунелла Кучинелли, это уже заключительная часть, все уже мы связали, все видео будут, ссылочка под видео в описании, нажимайте плейлист, с мужской, мужской одежды и там в этом плейлисте плей будут все вот эти вот видео так я сейчас что я делаю на спице 2 миллиметра я набираю петли для горловины по горловине значит здесь по одной петли как у меня тут лежит А далее будет из каждой кромочной. Так, вот уже пошло. Здесь у меня кромочная. И я из каждой кромочной вытаскиваю по одной петле. Так, набрала я сейчас посчитаю, сколько у меня получилось, чтобы вы могли примерно ориентироваться. Раз, 2 3 4 семь, восемь, девять, 9 пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят Так, сто петель у меня получилось. И первый ряд прекрасно, нечетное количество петель, то, что мне нужно. Первый ряд я провязываю лицевыми петлями, чтобы я сейчас нахожусь на изнаночном ряду и с лицевого ряда это будет такая себе имитация китлевки вот и вяжу ряд лицевыми петлями потом перейду на резинку 1 на 1 и буду высоту резинку 1 на 1 первую ниточку ниточки мне должно хватить чтобы без узлов на весь на всю молнию теперь вот смотрите давай положила клубки на первинальный столик вот нормальная я бобенца я скажите мне пожалуйста так значит я хочу вам просто показать потом будем булавочкой вот как это выглядит что воротника ну то есть Длины этого всего больше, лучше, больше, чем меньше. Меньше не должно быть. Это я вам говорила в прошлом видео. Значит, вот моя молния. Вот видите, его больше. Я все равно его я буду припосаживать. Вот таким вот образом. Это все дело. Это все булавками будет делаться. И вот таким вот образом это все прищется на молнию. Там, смотрите, вот. То есть свобода есть вот в детали. меня в натяжку, даже как бы кажется, что теперь знаете, что мне нужно. Теперь мы берем воротник, сгибаем пополам. И от центра, вот начиная с этой петельки не та, которая у нас на сгибе находится, а вот с этой считаем кромочные количество кромочных. Так, у меня здесь 113 девчонки кромочных. И вот эти 113 кромочных мне нужно распределить по вот этой вот молнии. Значит, у меня сантиметр. Значит, я ставлю первую точку. У меня Мне придется, наверное, довязать пару рядов. Ну, в общем, я посчитала, что 113 это будет 5 мили... 60 сантиметров. Молнию я делю на количество этих кромочных. 113 у меня получается 0,5 и 3 там где-то так. Ну, то есть по пол сантиметра. Я же буду, смотрите, начинаю отсюда, с серединки. Вот. я буду по 5 сантиметров я если что завяжу еще пару сантиметров воротника вот в воротнике мы будем это все дело корректировать Раз, два. то есть я по пол сантиметра делаю такие разметки не пропускайте этот как бы эту процедуру путает вот от этого раз зависит ровность нашития вашей вашей молнии Вот это вот пол сантиметра, это соответствует... То есть у вас может быть не пол сантиметра. Обратите на это внимание. Это у меня так, красиво, чуть больше, но я лучше довяжу выше воротник и выровняю. Потом уже я вам это все дело покажу. Вот в данном, на данном этапе. Я отмечаю вот эти, видите, точечками отмечаю это все на обеих сторонах и стараюсь, чтобы параллельно были эти точки. Так, смотрите, девчонки, вот я разметила, параллельно вот прикладывала трафаретку ну, из коробочки и я прям прочертила это у нас закроется оставила пол сантиметра к зубцам и получилось у меня вот прям сначала 118 вот этих черточек я сейчас не придется конечно же довязать вот этот то есть у меня будет выше оборотник чтобы у меня на каждую вот эту пришлась одна кромочная петля вот, что еще хотела сказать. Теперь я беру иглу с нитью. Конечно же, это кропотливая работа, но ну, что поделать. Значит, и начинаю отсюда. Ра дальше не надо, это мы все спрячем воротник. Вот. Один стежок, вот перед иголочку втыкаем перед обозначением. затягивать не нужно потому что нам сюда нужно будет продеть крючок и вытягивать не нужно и затягивать не нужно сразу после разметки вытаскиваем продеваем то есть с изнаночной стороны сейчас я вам покажу видите у нас будут вот такие малюсенькие протяжечки маленькие масенькие совсем основная как бы протяжка она будет на лицевой стороне внимательно за этим следите на лицевой стороне так вот я прошиваю обе стороны только смотрите внимательно начинаем мы сверху а внизу заканчиваем так девчулечки смотрите как я это все дело прошила ой ой ой потеряла сейчас сейчас сейчас, сейчас я вам покажу значит вот это у меня низ, молния у меня с двумя концами, так что здесь у меня остались ниточки, это мы будем потом прихватывать молнию, и тут с иголочкой прям, и мне нужно начать шить снизу, сама, сам как, воротник еще на спицах, приказала еще два ряда, но решила оставить, чтобы... Потом уже определюсь по вот здесь вот. Значит, что мне здесь нужно? Я первым делом так вот прикреплю нить до краешек. Так. Смотрите, вот здесь вот нам нужно будет, конечно же, прихватить иглой. Поэтому первый стежок я вот здесь вот сделаю крючком в холостую оно у нас будет крепиться сюда и со второго стежка я буду пришивать так даже с третьего то есть мы вяжем цепочку девчонки видите вот два стежочка я провязала этой цепочки это у меня пойдет на молнию, на перекрытие как бы здесь Далее я за за продеваю крючок в кромочную, то есть я провязываю цепочку в кромочные, захватываю за вот этот вот стежок на молнии и провязываю цепочку. Следующая кромочная, стежок, провязываю цепочку. Так вот, вот таким образом. Мы продвигаемся, видите, край у нас свободный, это мы подащем вот этой нитью, которая у нас осталась. Здесь нам придется, тут просто я не могла прошить, и этот край, понятное дело, нам нужно закрепить сильнее, чтобы там, там такое место гуляющее. То есть для этого мы считали количество кромочных. Для этого мы делали эту разметку, и сейчас я вверх прям провязываю. Тут у нас все припосадится, потому что вот это уйдет свобода. Тут важно определить, очень важно длину молнии, чтобы ее, равномерно припосадить. А длину молнии я рассказывала, кто уже дошел до этого момента до молнии, то те уже знают. Я рассказывала в прошлом видео, в каком месте нужно измерять, чтобы понять правильную длину молнии. Это вы перейдите и посмотрите. Ну, я думаю, вы уже смотрели, вы уже определили, раз вы молнию купили, вот. и таким вот образом я продвигаюсь вверх, то есть я прошиваю это все за каждую петельку и за кромочную, все. Так, вот я провязала, девчули, до верху, смотрите. Видите, и закончила как бы последнюю вот эту ниточку, и закончила еще, увела пару стежков туда дальше. Вот, теперь это все у нас будет вот так вот отвернуто, завернуто, вот, поэтому пока закончила так. И теперь, чтобы у нас все совпало максимально, как бы, чтобы мы попали. Я, конечно, не знаю, в идеале начать тоже снизу. Я не знаю, получится пока еще, не знаю, получится ли у меня. Если снизу, наверное, не получится. Нужно будет, да мне неудобно будет очень сильно. Значит, нужно сверху. Сверху нужно отсчитать кромочные сверху. Раз, два, три, четыре, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. С тринадцатой начинаем. Значит один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, вот она, тринадцатая. Из нее я начну. Раз. Так, сейчас посмотрю, вот тринадцатая и раз два три в холостую раз два и три и со следующей я начинаю пришивать здесь вот смотрите здесь девчонки очень важно чтобы совпало вот вот это вот правильно начать чтобы совпало эта часть но мы если что тут не, недалеко распу, распустить поэтому мы можем эту часть потом корректировать то есть сейчас давайте я прям при ваш это все привяжу мы с вами посмотрим можно пропустить один стежок если он лишний ну, в общем смотрите в этом месте нужно эти эти места нужно корректировать но тут что удобно если вдруг вы не попали то просто распускаете цепочку и корректируйте. Корректировать можем как? Можем корректировать девчонки тем, что один стежочек пропустить. Либо в один стежочек провязать две кромочные. То есть это, смотря куда. Либо подвинуть вверх. Ну, вот здесь я буду пропускать стежки кстати я вот уже сделала здесь пропускала потому что мне показалось смотрите я там два стежка пропустила давайте заново то же самое вы можете делать как бы и, и в этом вот видите что знать, знаете Слишком, слишком большие волны пропустите одни, один сне, стежок если волны на полотне то один стежок пропустите если волнится молния то пропустите э, из одного стежка вы вяжете две кромочные вот таким вот образом как бы корректируйте а вот здесь вот я пару стежков пропущу потому что мне не нравилось как ложится поэтому здесь я там пропустила и здесь пропущу. Ну что вот видите, оно само показывает, что вот здесь вот нужно бы пропустить, потому что плохо ложится. Здесь я ничего не пропускала. У меня как-то оно все улеглось естественно вот то есть здесь получается кромочных больше чем стежков а другая плотность потому что потому что это резинка а я-то считала по вот этой наверное расчет был на ту плотность ну вообще-то я не по плотности я по общему количеству считала вот так что смотрите отпишитесь у кого тоже так что на породнике пришлось пропускать стежочки это из-за разности вот плотности здесь садится все отлично у меня вот воротник не очень теперь нормально теперь видно что нормально Так, вот видите смотрите очень важно то что я говорила чтобы совпало здесь у нас все нет не совпало так что там где я смотрю вот я пропустила, поэтому эту... Видите, что я делаю? Здесь я вот эту петлю пропустила. Мне нужно поднять выше, чтобы совпало. То есть я распустила, и я ее все равно провяжу. Значит, я подниму вверх, и у меня совпадет. Если уходит вниз, вернее вверх, то надо пропустить еще стежок. Конечно, не, не быстро это дело. Но ничего. Так, сейчас я до, дохожу. Сейчас проверка. Так совпали да мы совпали поздравляю нас то есть вот эти вот две Даже еще и слепая нет девчонки я не совпала, смотрите я ухожу ниже вот она моя их значит я еще раз пускаю вот хотя бы хотя бы будете понимать как это все вот я пропустила значит ее не нужно было пропускать вот главное попасть вот в этом месте. Если, может вам вообще не придется пропускать. Может это мое ощущение. В общем, пробуйте, девчонки, корректируйте. Видите, у меня. Стреть, надеемся, что с, третьего, с третьей попытки получится. Вот, ура, наконец-то я попала. Все. Дальше я могу. Вот, смотрите. Всё, дальше я пришиваю вниз девчонки теперь второй ключевой момент вот это переход от резинки сюда мы должны попасть так здесь у меня девчонки вот прошла все совпало немного ну, нет в принципе все смотрите ровно ровно еще чужочками здесь подкорректируем Так, вот здесь вот, да, я говорила, что должно совпасть все у меня тут хорошо вот главное вверху, вот он вот соединить этот воротник и все дальше оно пойдет все можно, конечно же, и иглой пришить но мне кажется, это такой самый простой способ потому что иглой да, я думаю, можно. Вот здесь вот тоже одну пропущу. Там, мне кажется, нужно выровнять немного здесь. Сейчас, может быть, я вернусь. Нет. Или да. как раз все так как и здесь было и здесь еще два стежочка и далее иголочкой все самое сложное у нас позади девчонки так есть Делаю. здесь мне нужно попытаться это все дело хорошо здесь прихватить пластиковая зараза не протыкается так девчонки на этом этапе вот эту часть я оставлю я ее не буду пока с ней ничего делать, потому что э, я нахожусь у дочки. И здесь нужно острые глаз с большим ушком, и у дочки ее нет, чтобы проткнуть вот эту пластиковую часть. То есть вы, я думаю, вы с этим справитесь, а я вам покажу эту часть уже тогда с капюшоном, кстати, раз мы заговорили про капюшон. То есть вот эту, вот эти хвостики я в данный момент доделать не могу, потому что у меня нечем. Вот, я вам покажу это все. Ну, как бы чуть-чуть незаконченном виде здесь вот так теперь нам нужно вот эту часть отвернуть наизнанку а эту подшить тут уже нужно как бы ну тут это иглой прокатит потому что просто ту пластиковую часть она не хочет захватывать вроде бы маленькая иголочка то толстая она не проткнет там нужно острая его с большим ушком, чтобы вот эту ниточку продеть, и, и её, это все скорректировать. Так, здесь, что я делаю здесь? Здесь мы делаем вот так вот просто. Отгибаем эту молнию, можно ее здесь прихватить вот таким вот образом. Если нужно довязать, довяжите, вот как у вас получилось. Ну тут мы шьем прекрасно. Вот так вот ее прихватить. Вот. И отгибаем сюда. Я просто подшиваю. Так, девчонки, теперь что хотела сказать по поводу капюшона. Ждет кто-то именно цельновязанный капюшон. Знаете, что мне как бы пришло в голову? Здесь вот можно прошить москвось. Оно спрячется, ниточка. Что мне пришло в голову? Мне пришло связать капюшон отдельно, чтобы он пристегивался. Вот, вот такая у меня пришла идея. Чтобы пусть вот это вот останется этот воротник и сделать на пуговицах здесь пристегивающийся капюшон, вот как вам такая идея девчонки, доснять да вам такой кусок я бы себе сделала и вам соответственно бы сняла, потому что почему-то мне не хочется уже распускать эту вещь, она закончена И но если будет много вас желающих именно на цель навязанные капюшон, я конечно же распарю и довяжу вам капюшон, покажу, потому что я обещала Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, ваше мнение. Он тут прекрасно пришивается ваше мнение по этому поводу, вы мне, пожалуйста, выскажите. Я поэтому определюсь. Если что, я же говорю, сделаю отстегивающийся капюшон, что мне кажется удобно, если делать ее, его, допустим, на пуговицах или на кнопочках. Это ж можно, я просто подумала, у меня джинсы, была утепленная куртка, было бы прикольно. Эту, этот капюшон можно носить, прям на куртку пристегивать, правильно ж? Я считаю, что это прекрасная идея. Так, ну и здесь мы по открытым петлям зашьем, пришьем наш воротник. Хотела я сделать китлевку, потом я эту идею оставила, потому что не захотела усложнять молнию. Вот. Сейчас я перехожу на лицевую сторону. Здесь нужно, смотрите, чтобы ничего у нас не перекосило то есть внимательно складываем и вот так вот по петельке буду пришивать Каждую петлю я лучше по два раза подшиваю. В общем, я думаю, понятно, да, то есть вот здесь вот я там, где набирала петли с изнанки, просто их подшиваю с лица вот так вот это выглядит. Так смотрим смотрим здесь у меня ниточка ну, я ее продену крючком вот. вот так вот это выглядит с изнанки и теперь вот видите закончила я с этой стороны теперь точно так же подшиваю эту часть Прям прям подшиваю вот так вот, здесь тоже загибаю, смотрим, вот здесь, чтобы было у нас, сейчас мы подкорректируем, немножечко под, подшиваю, и потом подкорректирую вверх, чтобы у нас тоже все было красиво, Я пройдусь да ладно так есть значит я пройдусь девчонки подащу все-таки вот эту крылья этой молнии можно конечно же это все э, закрыть полосочкой но... У меня ее опять же нет. Знаете, какой? Продаются такие прям текстильные такие, как же ее назвать, ленты. Они специально для уплотнения, специально для этих же целей. Так, но здесь, конечно же, лучше было бы взять швейную нить, чтобы она не терялась. Ой, чтобы потерялась. Но опять же. Я в походных условиях Девчонки, а вы возьмите швейную нить в тон молнии чтобы у вас все было красиво я делаю себе поэтому вот так вот я просто вот это видите чтобы не было я ее подшиваю и все, А здесь вот так. Ну, сейчас еще про утюжу вам покажу. Так, девчонки, показываю. Вот пока вот эта часть у меня пока таки остается. Я вам обязательно покажу готовый результат мой, но только отдельным роликом, вот таким вот минутным, я сниму на манекене и на себе. Значит, наша молния, значит, с изнанки наша молния. Конечно же, возьмите, пожалуйста, нить. В тон оно не будет вот у меня видно да вы этого не делаете с этой стороны обязательно обязательно мне отпишитесь девчонки по поводу капюшона что мы что мы все-таки сделаем цель навязанный либо мы его сделаем отстегивающийся вот я полностью положусь на ваше мнение если что распущу горловину и перевяжу на капюшон мне не трудно ну вот такая идея посетила ее я озвучила в этом в этом ролике так что вы мне посоветуете, девчонки чтобы мы сделали смотрите вот так вот выглядит эта молния она ровненькая она нигде не фаудит понятное дело что утюжком я ее придавила немного мне не нравится я серой нитью это прошивала так как у меня две нити и та, и та, чуть-чуть она выделяется, как бы слегка, вот, если у вас однотонная нить, у вас этого не будет, у вас все будет равномерно и красиво, вот, здесь, понятное дело, еще не доделано, тут доделаю, покажу вам на себе, на манекене, обязательно этот кардиганчик, я в итоге покажу, я думаю, что наш проект удался, девчонки, напишите мне еще, много у меня к вам вопросов, в этом видео напишите мне вот так вот она застегивается тут расстегивается все как в оригинале напишите будем мы еще практиковать такой формат видео или мы на этом и остановимся вот как вы думаете что-то сложненькое бы выбрать такое потихонечку связать не спеша все девчонки на сегодня я думаю все результат Тут у нас, в принципе, все. Результат покажу потом. А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика Школа Рукоделия. Всем пока-пока.